день. Вот решили сделать видео, учебное видео. С чем это связано? В связи с много факторов. Один из них это дистанционное обучение, которое вынуждены переходит некоторые колледжи и обучать дистанционно практическим навыком немножко трудно немножко представились значит мастер производственного обучения работаю в колледже которая находится в санкт-петербурге в районе купчино вот, как вы можете заметить учебная доска и представитель мастерской Повторюсь, данное видео в основном, в основном сделано для обучения учащихся. Поэтому, если будут какие-то огрехи, можете писать внизу пожелания, вопросы. Последующие видео будут тоже сниматься. И там я буду уже объяснять некоторые нюансы. Э -э немножко о себе. В, -э в Санкт-Петербурге я родился и вырос, в Купчине, и, и у меня стаж 30 лет. Поэтому -э говорить о своей собственной школе уже -э есть основания. Э -э помимо взросления у нас появляется более... Такие оточенные навыки, и вот пришло время передать эти навыки остальным. Значит, давайте, сегодняшний урок у нас будет заточка. Заточка. Заточка режущего инструмента. В данном случае у нас стамеска. Для заточки стамески мы применяем наждачные камни, о которых я чуть-чуть попозже расскажу. Сейчас нам самое главное понять физику. Физику в кавычках, физику процесса заточки. Значит, для этого определенные термины, которые вы должны знать, которые мы будем в нашем пояснении применять, терминология должна присутствовать, и вы ее должны принимать. Значит, Несмотря на то, что у нас есть теоретическое обучение, я немножко освежу в памяти. Клин. Задача. И всегда при любой работе вы должны помнить, к чему вы должны прийти. То есть результат вашей работы. Результат нашей работы – это будет э, острая режущая кромка. Наша режущая кромка тоже в кавычке, на самом деле, потому что э, теоретически режущая кромка – это плоскость, ограниченная двумя кранями. Э, здесь у нас, ну, это маленькое отступление лирическое. Давайте о главном. Режущая кромка образуется двумя плоскостями – Назовем ее. Первая плоскость, которая мы видим, и технически грамотные люди сейчас скажут, как это называется, это фаска. Значит, фаска это будет первая плоскость. Вторая плоскость, которая образует опять нашу режущую кромку, это плоскость противоположной. Как назвать ее? В учебниках даются разные э, названия. В своей работе для понимания я все-таки пришел к выводу, что это будет грамотнее назвать передняя, передняя плоскость. Э, передняя плоскость, потому что э, наш стандартный рубанок, нож, который установлен в рубанке, фаска внизу, плоскость направлена к нам, можно назвать ее передней, поэтому мы назовем ее передней плоскостью. Значит, режущая кромка. Режущая кромка. Что из себя представляет? Как я сказал, пересечение двух плоскостей. Давайте внимательно на нее посмотрим, увеличим. И что же мы там увидим? Вот такой вот рисуночек мы увидим, да? не будет идеальной кавычках э, линии. Будет всегда при сильном увеличении режущая кромка представляет из себя радиус. Вот этот радиус радиус. Чем меньше радиус, тем острее наш инструмент. Э, на этот э, влияет много факторов и сталь, и умение затачивать и применяемый инструмент для заточки Но все сводится к тому, что наша задача Эту режущую кромку сделать, вернее радиус сделать как можно меньше Значит фаска, передняя плоскость Если мы на фаске Вернее давайте начнем с главной плоскостью Почему передняя плоскость считается главным? Главное, потому что эта передняя плоскость затачивается только не затачивается, она выполняется только один раз. То есть доводится один раз эта плоскость э, до э, ну, хорошего состояния. Передняя плоскость, передняя плоскость к ней предъявляют и так же, как и кромки предъявляю следующие требования. Первое. Она должна быть плоскостью. То есть э, ровной плоскостью. Именно здесь самое главное ⁇ плоскость. Вот это слово, значит, ну, из геометрии мы знаем, что такое плоскость, да, это если на плоскости или в одной плоскости лежат три точки. У нас это будет названо плоскостью. Ну и там еще много определений. Что нельзя назвать плоскостью? Плоскостью нельзя назвать любую поверхность, которая э, не является ровной. То есть, вот, вот эта поверхность не является ровной, потому что мы видим изгиб. Но это утрировано. Если Изгиба нету, мы можем назвать ее плоскостью. Это важно. То есть передняя плоскость должна быть, это требование первое, идеально ровной. Второе, второе требование к нашей передней плоскости, так же как и к фаске, впоследствии сейчас мы будем затачивать, это шероховатость, шероховатость поверхности. Да? шероховатость поверхности шероховатость поверхности как понять какая она должна быть все просто зеркало то есть если вот эта передняя плоскость у нас сделана как зеркало то режущая кромка получится если на этой плоскости у нас будет какая-то царапина. царапина, эта царапина выйдет на режущую кромку и при увеличении даст нам маленький скол. Его будет незаметно зрительно, да? но ну, трудно заметно при микроскопе, вы заметите. Но наличие, наличие царапин, точек недопустимо. Причем, немножко говорюсь, очень большая ошибка это тогда, когда вот эта передняя плоскость. С той стороны фаска. Когда ребята пытаются полностью сделать, в идеале... Нет, если у вас своя стамеска сделать идеальную плоскость, но ну, это долго. Потому что нужно снять большой массив э, стали. Достаточно вот в этой зоне, вот в этой зоне, где-то, я не знаю, 1-4 мм. Сделать плоскость. Вот здесь вот может быть царапины, ямки. Если мы посмотрим на японские стамески, у них там вообще ребята молодцы. Пошли хорошим путем. Я иногда пользуюсь этим приемом. На стамеске, на наждаке делаю такую ямку. Она позволяет мне быстрее заточить переднюю плоскость. Так вот, от царапинок. Царапины заметны на зеркале. Если вы в окончательной доводке на пасте ГОЭ увидите царапину, которая выходит, какая бы она, острой лежащая кромкой, не была, лучше вернуться и эту царапину убрать на более крупных камнях. О них речь дальше. Значит, Выполнив вот эти два пункта, вы заточили переднюю плоскость. Задняя плоскость. Не бывает, мы ее назвали фаской. Чтобы не путаться. Фаска формируется. Есть наждак, значит на наждаке. На наждаке лучше, потому что после наждака у нас получается очень удачная картинка. Вот этот радиус после наждака, который остается, помогает там заточить. Почему? Потому что фаски те же требования, что и к передней плоскости. Наша задача заточить вот это вот. Сделать идеальная плоскость ближе к режущей кромке. То есть что будет у нас вот здесь? Вот. Полоска, еще что-нибудь. Полностью ли вы это сделаете? Неважно. Но э, после наждака э, заточка происходит быстрее. Маленький нюанс, если это не вторая паста. Но они под... поподробнее попозднее. Значит, выяснили. Для того, чтобы заточить режущую кромку, нам нужно сделать этот радиус как можно меньше. Теперь более практично. Перейдем к практике. Значит, Камни, на которых мы затачиваем, существуют. Но это теория, вы можете везде прочитать. На уроках вам будут говорить. Камни бывают искусственные. Камни. Слово камни я употребляю, так я привык, так меня учили. На самом деле, синоним этого слова – это оселок. заточной камень – это поэтому каменем мы называем сокращенно. Оселок более грамотно пошел от заточки косы. Их бывает, вернее, разновидность этих заточных камней у нас давайте вспоминать, искусственный камень, естественный камень и алмазы. Тоже относятся к искусственным камням, но стоят отдельно, потому что алмаз это ну, на самом деле не камень. Не каменная крошка, зернистость. Теперь по поводу о, особенности наших оселков. Самое главное, зернистость. Зернистость у нас измеряется в гритах вернее, у нас не измеряется, это у них измеряется, но мы пользуемся этим, э -э, это единица измерения, гриты. Э -э, вот на камнях они нарисованы. На... Сейчас не проблема приобрести камни. Они все, э -э, ну, конечно, дорогие, достаточно относительно. <съем> Поэтому, ну, я не знаю. 2-3 тысячи э -э на Алиэкспрессе приемлемый камень вы найдете. Но у вас должно быть два камня минимум, а еще больше и лучше. Чем, чем больше, тем лучше. Значит, возвращаемся к камням. Гриты. Это что такое гриты? Это камень у нас, осилов, состоит из камней. И размер этих камней, чем меньше камень, тем больше гритность. Очень грубые, который мы применяем для, черновой, для чернового снятия, это где-то 500. Потом идет у нас 1000, 3000, ну и до 10 тысяч. 10 тысяч это ну, нормальный камень даже больше это обычно такую гритность имеет искусственный камни, ну извините естественный камни. возвращаемся к нашим зернам значит для чего два камня если у вас если у вас царапина Конечно, можете посвятить заточки на мелкозернистом 3-4 часа, чтобы убрать эту длинную полосу, которая находится на передней плоскости. Можете поступать так, как поступают для формирования зеркала раньше. Брали металл, сначала крупный, потом средний, потом мелкий. Для чего? Для того, чтобы получить именно зеркало. То же самое мы применяем. Сначала крупную, потом среднюю, потом мелкую. Если на окончательном этапе мы увидели, я уже говорил об этом, мы увидели царапину, мы снижаемся для того, чтобы ускорить процесс заточки. Только поэтому. Камни. Возвращаемся к нашим камням. Значит, камням предъявляется тоже определенные требования. Чтобы получить... Помните, что мы писали? Плоскость. Чтобы получить идеальную плоскость на нашем инструменте, нам нужна идеальная плоскость косилка, точного камня. Если он будет отработанным, ну, во время работы на камне появляется... След из, ну, то есть изношенности. Вот пример хороший. Да? Вот это темное место, темная зона, это выработка, то есть ямка. Если я, не заметив этой ямки, начну затачивать, начну затачивать а ямка у меня имеет пологие края, то у меня никогда не получится ровной плоскости. Почему? Потому что у меня э, камень имеет э, края такие пологие и, соответственно, он повторит на стамеске этот изгиб. А нам это не нужно. Поэтому прежде чем приступить к заточке, всегда... Э Посмотрите, проверьте, как проверяется. Ну, в интернете есть это, рисуется решеточка, карандашом. Берется камень, который правит в воде. Камни, особенно искусственные камни, всегда должны быть в воде. Есть э, маленькие особенности, это камни с большой плотностью и на них им вернее их можно смачивать маслом но это в инструкции камни к камням все дается значит вот таким вот образом используя всю площадь не торопясь используя силу мы убираем вот уже чуть-чуть осталось до Идеального состояния, ну, хорошего состояния. Идеально, конечно, в этом случае употреблять. Подготовили камень. Все камни, которые пойдут... Э, с, почему я использую мелкий камень, средний камень, грубый камень? Э, во время Это все ощущается во время работы. Вы должны э, понять, так же, как и на наждачной бумаге, выбрать самый мелкий камень, вернее, средний камень. Что я обычно делаю? Беру средний камень. У меня непонятная стамеска. Вот. Мне ее нужно заточить. Вы можете использовать маркер. Можно не использовать марки, это все от опыта зависит. Если вы первый раз это делаете, вам нужно увидеть цель вашей работы, то есть выравнивая плоскости. И это очень хорошо на, на плоскости, которая затемнена. Как мы говорили, я повторяюсь, всегда должно быть камень мокрый. Камень заранее всегда замачивается в воде. Значит, вот таким вот движением происходит заточка передней плоскости. Ошибки основные, которые делают ребята, и я видел в интернете, нельзя ни в коем случае браться за рукоятку. Взяли за рукоятку, во время движения у вас эта рука все равно будет такое маятниковое движение, и оно повлияет на плоскость. Поэтому, вспоминаем, затачивать мы должны только вершину, да, в это же место. Соответственно, я туда делаю нажим, в эту точку. сильно лев... Я правша левой рукой, правой рукой, чтобы освоить этот хват, Делайте так: правша, правая рука у вас вытягивается, указательный палец ложится, после этого обхватывается большим и тремя, и вот так вот в таком положении вложили. После этого вам самое главное понять, что вот эти три пальца, четыре, будут помогать двигать, а указательный палец будет прижимать в грузку. Вот таким вот движением не сильно, постоянно смещаясь, то есть не на одном месте. Если будете на одном месте, ну, видите, что происходит. То есть желательно использовать всю... У нас есть тряпочка. Тряпочка сухая желательно. Значит, ну, э, я сейчас подаю, покажу. По следу мы видим, что у нас еще есть темные места. Темные места остаются от э, ям, который у нас на плоскости. И, и понятно, что мне нужно их убрать. Я могу продолжать это убирать вот таким вот образом. Но у нас же есть... Повторяю, это да, средний. У нас есть более грубый камень. Более грубый камень, который я забыл положить. Ну вот, наш отечественный камень. Наш отечественный камень нашего всешаевского завода 25А8П. Значит, в камнях, помимо зернистости, очень важен, важна твердость. Если у вас, ну, и опять-таки, очень твердо нежелательно, потому что камни должны обновляться, и очень мягкий нежелательно, то есть все вы решаете в последствии практики. Вернемся на камень, который я взял, более грубый. Ну, допустим, 500 грин. Перехожу для того, чтобы убрать. И точно так же тащу. И я чувствую, что у меня при затачивании камень начинает скользить. Что происходит? Вернемся к нашим зернам. Зерна представляют, если я увеличу, да? они многогранные камушек многогранные и э, во время работы металл если он твердый ну, по разным причинам э, стачивает вершинки стачивает вершинки э, тем самым их затупливает можно продолжать но если у вас появилось ощущение что ваш инструмент скользит по вашему оселку Можно, первое, вернуться к правящему камню, он более грубый, два-три раза провести, не смачивая, у меня здесь образуются камни, которые, суспензии из камней, которые вытащились, выпали, они тем самым половина затащились, половина выпала, И вот даже по звуку мы можем понять, что у нас камень стал более агрессивен. Более агрессивен, соответственно, наша ямка, которая на плоскости, уходит. Есть второй вариант. Как сделать так, чтобы наши камни, которые мы случайно, ну не случайно, во время работы срезали... Сделали как бы Неработоспособными То есть они режущая кромка у этих камней они, Она стащилась И он не работает этот камень Что мы делаем Существуют Продаются в интернете В интернете Порошки У порошков тоже есть Гритность, но я их не использую Во-первых дорогие я нашел другой способ, идеальный вообще. Покупаю самый дешевый камень э, за 100 рублей. Обычно самые дешевые камни, они у них э, твердости нету никакой. Смачиваю его. И этим камнем 2-3 раза, так как у меня этот камень более мягкий. Он все свои зерна, выкрашившиеся, оставил у меня на моем камне. Ну, Во-вторых, во я еще его подровнял. Намочили. И продолжаем работать. И опять-таки, сколько раз я так сделаю? Тоже, ребята, иногда не выслушав до конца, не поняв задачи, полчаса эту стамеску вообще до идеала доводит. Либо идеально испортит. Ну, там как получится. Вспоминаем. Мы постоянно должны держать в уме вот то, что мы должны сделать. Мы должны плоскость сделать. Смотрим. плоскость указывает На плоскость указывает отсутствие вот этого следа маркера. У меня следа нету. Следовательно, я этот камень могу убрать, перейти более мелком в данном случае у нас средний я его немножко освежу на нем написано тысяча тысяча он соответствует по ощущениям тысячи немножко едет потому что я не положу Что я делаю возвращаемся на переднюю плоскость что у меня здесь получилось после грубого камня у меня получилось очень много мелких мелких полос которые выходят у нас на режущую кромку переходя на более мелкий камень у меня эти полосы я их стачиваю вспоминаю про шероховатость до да? И получается более мелкая шероховатость. Если у вас есть возможность, у вас несколько камней, заточка произойдет быстрее. О чем я говорю? Я просто говорю о том, что 3-4 раза. у меня стала однородно матовая однородно матовая я взял убрал взял более мелкий напоминаю они у меня все были замочены я их только что недавно достал из воды и еще совет если вы Но мы все хотим, чтобы у нас быстрее затащилось. Сильно не надавливайте. Много видел в интернете, что работают восьмеркой. Вот в данном случае не важно. Это восьмерка... Ну, мы о ней потом поговорим. Матовость у меня уменьшилась. Более к, зеркал... к зеркалке подошли к зеркальному состоянию поверхности. Я перехожу на следующий камень. Ну, следующий камень у меня, как я уже говорил, масляный. Масляные камни обязательно. Чем еще хорошо использовать масляный камень в окончательной доводке инструмента? Инструмент покрывается тонким, тонким слоем масла. Он не ржавеет, и достаточно хорошо работает с древесиной. Но здесь самое главное, конечно, не ржавей, Потому что если ребята на 15 минут уходят на перемену, оставляя э, влажную стамиску, приходит, В зависимости от стали, многие сразу покрываются, некоторые не покрываются. Тоже здесь нюансы. Поэтому мы, я в частности, использовать будем масло, Масло не растительное, не под... вернее, оно растительное, но не подсолнечное. Масло продается. В крайнем случае можно взять льняное масло, тоже приемлемое, так сказать, приемлемая замена дорогим маслом для заточки. Капнули, набрали и принеслось. Очень сильно скользит, создается впечатление, что ничего не происходит. Но на самом деле вот этот вот темный налет, темный налет, это металл, который снимается со стамески. У меня здесь более крубоватый есть. Я начну, пожалуй, с него. Тоже масляный камень. Только это из это, этот естественный, этот это искусственный. Так, давайте вот. Я понимаю, что время идет. Может быть, потом. Вот здесь я чувствую сопротивление зерен. И более тщательно вижу. След оставшийся Что мы делаем? Мы пытаемся сделать уже зеркало. Плоскость мы сделаем? Делаем зеркало. переходим на более мелкий. Так, влажное. Ну и замечательно. Так как я давил э, на вершину во время заточки, по поводу вершины, если действительно трудно затачивать переднюю плоскость, э, требуется очень много сил и стараний. Есть маленькая хитрость, чтобы не рукой давить, а именно сконцентрировать усилия на вершину. Мы либо деревянный брусок, вот у меня есть, я даже не знаю, рисунок какой-то. То есть вот этот вот маленький, маленькая хитрость дает нам сконцентрировать усилия именно на вершину. Что же мы там видим? Мы видим практически зеркало. знаю, надо будет вторую камеру, получили мы то, чему стремились. Плоскость выровнена, на этой плоскости зеркала. Именно на зеркале, на зеркале видно и царапины, если они есть, и неровность. Если у вас, ну, кривые зеркала, я думаю, все помнят, если у нас вот эта вот плоскость кривая, то, сделав зеркальную поверхность, мы увидим, что она переливается криво. Она должна ровненько переливаться. Если криво переливается, идем на начало и делаем плоскость на грубых осилках. Но это еще не все. У нас есть такой очень помощник нам затачивание паста Гоя паста Гоя она тоже сейчас легко ее достать в продаже многие делают на коже, многие делают на фанере, многие делают еще на какой-то поверхности, на твердой древесине и так далее мой опыт подказывает, что самое лучшее это фанера. Фанера у нее уже сделана плоскость. Если она шлифована, хорошо сделана плоскость. Мы наносим пасту Гоя на фанеру. Не очень сильно. И ну, здесь уже паста Гоя нанесена. Я Делают действительно зеркальную поверхность. Потому что, как ни о чем мы бы не говорили, но самые мелкие, больше 10 тысяч камни, они все равно при большом увеличении шероховатость будет присутствовать. Ну и самая маленькая шероховатость, которую мы можем в наших условиях сделать, это на пасте ГОЭ. Здесь тоже, здесь немножко надо понимать еще одну ошибку, которую допускают ребята и после которой стамеску портят. Во время затачивания, во время затачивания, многие хитрецы пытаются поднять стамеску. Учитель же сказал, что вот это место надо сделать. Вот они делают. Они берут, приподнимают, якобы затачивая. Даже есть такие в интернете, я видел картинки, что э, кладут линейку и э, делают эту переднюю плоскость. Если это ваша стамеска, так делать не надо. Если это стамеска на час, ну, способ достаточно приемлемый. Но повторюсь, ни в коем случае во время затачивания на камнях не поднимайте стамеску. А почему я это вспомнил? Дело в том, что на пасте ГОЯ, на пасти ГОЯ я рекомендую, ну вот, хват вот такой за ручку, здесь сильно прижать, и провести вот так вот движение. И у меня, само собой, получится то, что э, я как бы приподнимать буду. А в нашем случае, при полировке, я даже если чуть-чуть приподниму, приподниму, на уровне отрыва даже. Заметьте, движение только от меня. Обратное я не делаю, просто перемещаю. Хотя вам может показаться, что я во время обратного движения не нажимаю. Ну и вот у меня получилась плоскость. Здесь я смотрю, приемлемая зеркальная поверхность. Зеркальная поверхность приемлемая в плане того, что вот 1 мм вот в, этом, вот в этой зоне у меня идеально ровная плоскость. Если это ваша стамеска, вы вот эту операцию из последовательности заточки, Делаете один раз. Потом эту стамеску бережете, чтобы на передней плоскости не появились никаких рисок, вмятин, ну, тем более вмятин, да, и э, точек понятных. Все, мы затащили э, переднюю плоскость. Сейчас мы перейдем на Затачивание фаски. Затачивание фаски. Время, к сожалению, урока у нас закончилось. Я это видео выложу, немножко отредактирую. И через недельку у нас будет выпуск номер два. Заточка именно уже Передней плоскости создания режущей кромки. Или здесь сразу выложу. Но в любом случае сейчас перемена. Спасибо.